Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Как жалуются не только старые уголовники, но сами сыщики, в наше время вор пошел уже не тот. Не виртуозы тонкой работы руками, а элементарные отнималы. Выхватил сумку из рук и пустился на утек. Даже вот дело очень трудное, так что это не каждому дается воровать-то надо уметь. Не в тюрьме сидеть-то. В тюрьме дурак может сидеть любой. Дал вор его любому и сиди. А чтобы это украсть технически, это надо знать, какой разум нужен. Конец эпохи правильных воров, так называют начало 21 века, специалисты, изучающие преступный мир. Классическим образцом жизни вора-законника, кроме легендарного Вася Бриллианта, был и его ровесник Саша Шорин. Уважаемый вор в законе жил по старым воровским традициям спрома. Все по правилам, без машины, жены и постоянной прописки. Можно было жить только там, где ты прописан. Если у тебя не было никаких особых значит, претензий жить в Москве там или в Ленинграде, то это ничего не значило, А прописаны пропис Были люди, которые вообще ехали покорять Москву или Ленинград. Это отдельные люди. И без прописки они ничего сделать не могли. Я с огромным трудом получил прописку в Москве. Уровень письма, запроса не меньше замминистра. Будучи преступным авторитетом, Саша Шорин солидную долю от криминального бизнеса пускал в общак. А сам даже квартиры не имел. И до последних дней уже 70-летним стариком работал в трамвае для удовольствия. Вы для суда никакие не свидетели. Баба кипец подняла, когда у меня за руки подхватили. Московский вор в законе Саша Шорин стал прообразом Кости Кирпича в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя». Исполнитель главной роли Стас Садальский с Сашей Шориным никогда не встречался. Но после выхода фильма на экраны получил посылкой ящик французского коньяка. За правильное понимание образа. Коселек, коселек какой коселек? <смех> как повелось, у нас так повелось, и вот именно вот это слово в законе их поднимается и всего прочего, что называется криминальный возборь.